снимаю сейчас сейчас валяться будет о вот. ну все дома дома Счастье, это как вы лошадиные о, все о. о.